Всем привет, продолжаем делать наш блог Сегодня мы продолжим тогда делать на Vue.js вот этот поиск Который не успели в прошлый раз И посмотрим сколько это времени займет И там дальше уже решим Так, я надеюсь все нормально будет работать Я систему переставил эм, Вроде все нормально, я проверил Ну надеюсь, ничего не забанет и видео запишется Не знаю, все несколько раз перепроверил Надеюсь все ок будет Так, это будет жестко, если оно все развалится где-то я вообще офигею так. Мы остановились на том, что мы сделали в конце прошлого видео вот этот модуль, LogView. В нем мы подключили все необходимые для начала, по крайней мере, нам зависимости для viewjs, Настроили rollup для компиляции его из SRC в dist. И вроде бы... Так, да, мы объявили файл, который его подключает, и мы его где-то вроде подключаем. По-моему, мы его проверяли, он у нас... Uh, вроде на главный, да, должен подключаться, include, ой, не туда зашел, В templates include, front page, uh -huh. так, да, log view main, он у нас тут подключается, и вот он будет заменять у нас вот этот кусок. Так, ну давайте попробуем сделать, я еще раз напоминаю, что я в GSI далеко не, не супер шарю, тем более с view у меня опыта не очень много, поэтому... Это далеко не идеальный будет вариант, но я уже объяснял да, в прошлом видео, если хотите, послушайте в конце. Я к такому варианту пришел, я его теперь везде использую, даже если надо небольшой файлик на Vue.js да, написать. Я считаю, что это более гибкий вариант и более поддерживаемый, нежели подписать его как jQuery, да, как он позволяет это делать. Лучше скомпилировать, как по мне. И это очень много новых возможностей открывает, которые в принципе... Либо недоступный вообще э, в обычном варианте, да, его используя Vue как jQuery, либо доступный, но с очень, скажем так, ну, с костылями очень проблемно это все внедрять будет. Тут вообще не паримся, просто делаем, что хотим, как хотим, по любым гайдам, и все это работает. Так, ну вот, у нас есть src. Это у нас входной файл, с которого все будет начинаться, с которого будет происходить весь рендер наш, и в котором мы будем описывать подключение нашего Vue.js, да. На, давайте, например, напишем э, import Сразу view, from view, ну вот из node modules он подсказывает. И у нас это будет уже объект view доступен, при помощи которого мы сможем что-то делать. Например, давайте мы подключим сразу import view resource from view resource. да Это мы ставили зависимость. Это так, если я не ошибаюсь, view resource это http запросы. Позволяет делать, да? Да, теперь клиент это, то есть, более простой, то есть, ну, можно фич использовать, как я говорил, то есть, тут уж кому как удобнее. Я почему-то на фич больше перешел в последнее время, ну, давайте мы тут полностью по view сделаем, и пусть он будет. Чтобы не париться, не подключать эту зависимость там, где она нужна, она нам, в принципе, будет нужна везде, так или иначе, мы ее сразу регистрируем в view, прямо вот так. то есть, view, use, view resource. Все, и он у нас будет доступен в любом компоненте, в любом модуле. То есть нам не придется там его импортировать дополнительно. Дальше, что мы там еще подключали? Я не помню, по-моему, view.weight. Так, вообще не тот файлик. View.weight. Да, мы подключали view.weight и Vux. Угу. Давайте подключим их. Import view.weight from view.weight. Аналогично мы его сразу же добавляем в использование view. View weight. Дальше нам Vuex нужен, но ну, вьюкс мы будем делать несколько хитрее. Для того чтобы нам сделать, view, использовать Vuex, нам надо его описать как-то. Да, я напоминаю, что Vuex это storage. Ну, это хранилище данных такое универсальное, в которое любой компонент может писать свои данные, и затем их оттуда получать, обновлять их там, а все, все, кто использует эти данные, они будут реактивно обновляться. Но если вы правильно будете обновлять эти данные через мутации, тогда они будут везде обновляться, и, соответственно, это удобно. Например, если у вас есть совершенно два разных компонента, но им нужно получать, ну, они могут иметь общие данные, например, они работают с какой-то сущностью Drupal, да, то есть и один компонент ему нужна эта сущность со страницы и другому компоненту, чтобы не делать два запроса на эту сущность, чтобы каждый компонент получил ее сущность, ведь одна она не поменяется просто так. Соответственно делается запрос, ну либо в одном, либо отдельно вообще как-то это реализуется и сохраняется в этот Storage. И если в стореже его нет, он грузится. Если в стореже есть, он уже берет его оттуда. И соответственно, если вы как-то через Vue.js обновляете данные и обновляется как-то страница или еще что-то Нужно опять один запрос сделать и сохранить сторож, и все, кто им пользовался, увидят это изменение и отобразят его у себя. Поэтому сторож — это действительно очень хорошая такая штука в Vue.js, и мы будем пользоваться. Я для нее... У нее есть много вариантов использования, но самым, который мне больше всего понравился... Там, опять же, да, можно делать, как и Vue.js, просто вот тут вот городить что угодно, писать. Это то есть, заработает, но мне больше нравится... То, как ее делают при помощи модульности. То есть векс используется в модульном варианте. Это очень удобно, потому что он позволяет нам делить логически эти стороджи. Вы лучше, если что, почитайте про вьюкс на их сайте официальном. Там, по-моему, есть, да, есть русская документация. Тут все есть. Вот состояние гетерой мутации действия модулей. Вот мы как раз сейчас модульно будем это все делать. Это позволяет некоторые name делать. Да, вот namespace true и на выходе мы это увидим как хранилище общее для всех, одно единое, у каждого есть свое внутреннее хранилище по названию модуля, и там свои какие-то данные они могут хранить, ну и обращаться к чужим, соответственно, в таком случае. Ну давайте для начала сделаем папку, где у нас будет storage находиться, давайте ее назовем так. Ее еще иногда store называют, то есть ну тут как хотите, это не критично, как она называется. И тут обычно создается index.js файл. И в нем описывается, скажем так, под, сам непосредственно Vuex. То есть тут происходит импорт view опять. Ну, можно тут да сделать, чтобы удобнее было. Мы импортируем view, затем мы импортируем Vuex. Так, from view Упс, зачем он не перешел? И далее мы тут будем импортировать различные модули, которые мы объявим. То есть, я говорил, у нас будет это модульно. И мы во view регистрируем наш Vuex. Так, use Vuex. Окей. Okay. И мы, получается, здесь будем делать экспорт. Default. New views Store Ну да, вот их Store называют Давайте мы тоже Store назовем, чтобы называлась как папка Чтобы не выдумывать ничего Далее здесь объявляются модули Ну, modules И как бы Вот, а модули мы будем подключать чуть попозже То есть мы их сейчас сделаем Давайте мы действительно Storage переименуем Store Чтобы было одинаково Так, какая-то херня Нет Просто нам переменную папку не надо ничего мне просто store. Мы можем аналогично проделать и в main.js, но мы его все равно подключать будем. То есть мы давайте import store from store index, да? Ну вот так вот. В принципе мы можем по идее просто указать да, что мы импортируем store. Давайте вот так вот. Store и он его заимпортирует. И когда мы будем создавать объект View какой-то, мы ему передаем вот этот Store, а он подтянет все за собой. То есть он тут уже подключит Views. Но ну, если мы не укажем нигде, да, он не будет тянуть вот это все, что мы тут сейчас опишем. Далее мы описываем модули для чего-либо, да. Я вам просто покажу. У нас будет это минимально, да. Ну. Мы это сделаем. Давайте, например, ну, во-первых, создадим папку modules, где будут находиться модули. И в смысле модули не в том смысле, в каком они у Drupal, да, а в смысле по ES стандарту. ES6, -ES да, по-моему, в JavaScript есть стандарт, там описывается, что такое модули, или, может, в пятом, ну, где-то такое. То есть это из JavaScript терминология уже, это не друпальные модули. И ну, это своего рода что-то типа namespaces, да, из PHP. И далее мы создаем папку под каждый модуль якобы, да, в котором будут уже описываться какие-то действия. Например, мы можем создать модуль с названием API, в котором будем описывать э, всякие э, необходимые для, для других модулей, да, для view, э, мет, ну методы, назовем их да, так, которые будут обращаться к API нашего сайта. Это такой типа, ну... SDK, да, грубо говоря, такой получится внутренний, а уже остальные модули могут к нему обращаться также и использовать его. Для него мы создадим несколько файлов. Во-первых, index.js, который будет импортировать все, ну, все другие файлы, которые здесь будут объявлены. В принципе, у них у всех одинаково, я всегда создаю все файлы. Там есть actions, getters и muta mutations, да, то есть ну, действия, да, по-русски, скорее всего, getters и мутации. Их не обязательно описывать, то есть я их просто создаю структуру, если мне потребуется, я быстро захожу, правлю, добавляю, удаляю что-то, да, и иду дальше. Индекс их всех собирает в кучу, и мне не надо потом где-то будет что-то подключать. То есть мы давайте создадим сразу же еще actions.js, да, добавить. Надо, кстати, галочку вставить. Так, getters.js, далее. Что у нас там еще? Му мута mutations js Вот у нас три получилось таких файлика. Да? Actions, Getters и Mutations. В экшенах описываются, конечно же, действия какие-то. В getters Getter. И в Mutations muta – мутации Я еще раз напомню, что в Actions это какие-то действия, например, вот как раз получить результат поиска... Ну вот с нашего API, да, рез ресурсы, которые мы делали. Гетторы, они позволяют получать данные сториджей. То есть вы можете обращаться через View глобальную, ну через его переменную, объект, да, в сторидж и оттуда тащить данные. Но, как правило, создаются гетторы, в котором вы просто из конкретного сторижа получаете. Вы это поймете сейчас чуть попозже. Если коротко, то... Там большая строка получается, если напрямую обращаться. Плюс ее надо знать. А в случае с гетерами гетер работает только в своей области видимости, то есть будет в модуле API работать. И ему проще получать эти данные, потому что они у него сразу все под рукой, да. И он может сразу написать вернуть то-то. Но если вы будете везде писать длинные, ну это во-первых код не такой читабельный уже сразу станет, ну и неудобно это в принципе поддерживать становится. Так. И у нас у модуля в индекс.js мы что делаем? Соответственно, мы подключаем все эти и геттеры, и да? Импорт actions from actions, да, вот так вот. import getters from getters, ой, getters. Называть их без разницы, как, да? То есть как хотите. Mutations from mutations. Так, вот мы получили три переменные, да, которые импортируют вот эти вот куски кода нашего. Мы объявляем тут сразу же состояние для хранилища. То есть это у каждого вот такого модуля будет свое, свое личное. Вот у API будет хранилище внутри Vuex API называться. И вот этот state это такой объект, в котором вот как раз данные этого модуля и хранятся. То есть тут будет хранилище данных. И вот в этой переменной вы можете задать какие-либо значения по умолчанию, либо не задавать. Я, как правило, также всегда создаю эту, эту переменную, и даже если мне ничего не нужно задать, я ее создаю, пусть пустой объект будет. Опять же, если мне потребуется, я захожу быстренько, добавляю значение по умолчанию, и все нормально становится. Нам, скорее всего, потом потребуется добавить. Не знаю, посмотрим, как пойдет, я просто без понятия, что нам пригодится. Но я говорю, пусть будет, это лишним точно не станет. И далее мы делаем экспорт. Опять же, это все JavaScript, все стандартно, ничего тут такого не должно быть специфичного для View. Обычные импорты, константы экспорты. И мы экспортируем дефолт значения, ставим name spaced, обязательно true, чтобы они не путались. Если вы не поставите здесь name space true, сделайте еще один модуль. Вот тут, например, у вас есть переменная search results. Она будет конфликтовать с такой же переменной из другого модуля, если им попадется, потому что для него не будет создан отдельный namespace, то есть дополнительно, если грубо говорить, типа в массиве отдельный ключ, а внутри этого ключа уже вот эти значения хранятся. Если вы не укажете namespace true, они будут в общем храниться, хранилище. И соответственно и другие модули, которые тоже не на namespace true, они будут все это затирать. Так, я пока это уберу, потому что не знаю, нам это потребуется нет. И мы передаем сразу же state, actions, getters. Mutations. Если у вас переменные называются не так же, вам придется писать, ну, например, там, если у вас был не, не actions, да, вам надо тут еще переменную указать, какая туда пойдет. То есть actions, my actions, да, если вы ее тут как my actions экспортировали. Если у них названия одинаковые, совпадают с ключом, который мы должны возвращать для viewx, то нет смысла писать вот эти двойные, ну, определения. Так, давайте мы это строкой сделаем. И мутации. Давайте все по... По, по остальному пройдемся. Давайте в actions, наверное, сначала зайдем. Я не знаю, нам ничего пока не надо. Мы просто везде сделаем экспорт дефолт Потом уже по, по мере необходимости мы будем их наполнять. То есть в getter, экспорт дефолт и в мутациях. Все, чтобы что-то было сюда приходило и уходило сюда. То есть сейчас у нас есть модуль, он совершенно пустой. В нем ничего нету, но он будет рабочий. Так, и нам надо его скомпилировать. И мы уже посмотрим, что у нас получается. Так, работает. Если мы сейчас зайдем, тут уже будет дофига кода, как мы можем заметить. Ну все, начал уже компилироваться, поэтому я вам в прошлый раз говорил, что вьюшку э, лучше в реалиях Drupal, да, когда у вас фронтенд не полностью на вью, э, лучше, наверное, компилировать в один единственный файл э, и не париться. Вот как раз storage, если у вас потребуется один в другом и вы их разделите, это вообще будет просто пытка у вас. Упс, что он, черный? Светлее. Так, и вот у нас есть вкладка View. Если у вас ее нету, вы можете сказать там плагин. А вот View Dev Tools называется. И тут есть вкладка Views. Она показывает нам все, ну, вот этот Storage, как он видит и какие там значения есть. Так, ну-ка нам, наверное, надо кэш сбросить. Или что-то такое. Или может за то, что... А, да-да-да, мы же ничего не инициализируем. С чего он там заработает-то? А, ну, ладно. Так, то есть мы сделали вот такой модуль. Он компилируется, у нас есть storage, сейчас чуть, чуть попозже мы в нем разберемся. Давайте мы создадим теперь модуль для поиска, хотя что-то тут затупил. Нам, наверное, можно было в принципе все в поиске сделать, но давайте разделим. Заодно посмотрим, как можно импортировать одни модули в другие и пользоваться их возможностями. Так, назовем директорию search. Давайте все скопируем, потому что все идентично. Кстати, насчет э, идентичного namespace берется по названию файла, о, папки, да, из которой он берется. Соответственно, namespace для вот этого, вот, вот этого куска станет search, для этого API. То есть вам тут не надо указывать его название, он берет его из папки, где находится. Так, вот у нас уже есть два модуля для Vuex, и теперь нам нужно что-то сделать. Давайте... Тогда в другом случае надо ли нам search модули Что-то я весь запутался, ну да ладно. Просто слишком простая задача, и хотелось бы все вам показать, но не знаю. Давайте пойдем с API, начнем, естественно. Мы сделаем просто э, запрос на наш вот этот урл который мы тогда сделали с REST API. Он у нас под гостем вроде доступен. Да. Кстати, вот в API удобно сделать, например, получение этого токена, сессии, да, если вы работаете с данными, которые View должен постить или патчить, да, то есть, ну, обновлять, для этого нужен, нужна авторизация какая-то, а вот сессии как раз можно получать через API вот этот, этот модуль, и все остальные уже могут от него брать значение, если они там есть, если нету, его же дергать, чтобы он их получил и обновил. То есть вот у нас есть такой URL, давайте мы на него напишем API, для этого нам потребуется первым делом написать конечно же action так и обычно это описывается следующим образом то есть пишется либо константа либо let да кому как удобнее можно let написать я раньше констант писал потом что-то думаю ладно тут все равно какая разница что писать и мы например пишем fetch или нет давайте do search как она у нас глобал тогда, не global search, а do search global, как у нас тут, мало ли, у нас появится еще один поиск, да, вы захотите сделать, да будет do search такой-то, do search global, мы ему присваиваем, ну, мы ее описываем как функцию, как array функцию, дальше мы получаем в него, в action мы обязательно получаем всегда контекст, и вторым аргументом мы всегда получаем какую-либо дату, да, ну, в нашем случае мы будем какие-то значения туда слать, но... Сейчас по ходу разберемся. И давайте мы его просто подпишем. Опс. Search for results in global index. Это уберем пока. То есть у экшенов в Vuex всегда два аргумента, только два аргумента. Контекст и дата. Контекст это ну вот что-то типа экземпляра Vux, да, в котором вы можете... Вызывать дополнительные особенности, да, там мутацию как раз, еще что-то. А дата это, ну, что передадите, то передадите. Если вам нужно несколько переменных, соответственно, вы передаете дату как объект или там как массив и тут ее распасывать. То есть, ну, напишите там коммент себе или еще что-то, как это делать. То есть, и по такому принципу это работает. И дальше что мы делаем? Нам нужно уже непосредственно делать запрос на нашей API, чтобы получить рез результаты. Так, для этого давайте мы View Resource, глянем быстренько, как он там работает, потому что я не помню, я говорю, я фетчами пользуюсь. Так, вот, ну, у нас получается View Http, get, ну и поехали. То есть, получается, мы сразу же делаем, ну, возвращаем результат, потому что uh, View Resource, как и Fetch, они промисы, да, то есть... Мы можем спокойно возвращать промис, а уже на основе него там, кто вызвал этот экшен, будет решать, что ему делать с этими данными, обрабатывать. То есть не будет никаких проблем, как он там с callback hell, да, называют его. Так, и что у нас получается? Мы, получается, делаем... Нам, наверное, view надо тут заимпортить, или хотя мы тут можем без спокойно использовать, наверное. Я говорю, что-то как-то не очень. Да, скорее всего, можем... Я просто не очень именно view ресурсом пользуюсь. Так, и мы делаем get. Давайте мы просто посмотрим э, документацию, как у него get-параметры можно передать правильно. Потому что... Так, это post, get... А, вот, params. Вот, то есть мы, мы ему передаем нашу переменную. Вот так вот. Да. Дальше мы... И мы можем передать параметры, да, например. Um, так. У нас параметры будут будет определенно формат JSON. Опс. Формат JSON. И нам нужно указать... Um, давайте мы это выделим в отдельную переменную, потому что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ш так, что происходит? Так, давайте мы напишем Params. Вот так вот. И в нем это все зададим. Чтобы было удобнее понимать. Или что это за вообще переменная у него такая? Аргумент-то какой, так. Так. Непонятно. Короче, ладно, назовем его Парамс. Так, это мы сделаем. Давайте все это нормально разделим. чтобы читабельно было. И. Допустим, мы передаем еще текст, да ему. Текст. А текст мы будем брать из даты. Ну, нам, в принципе, нет необходимости передавать несколько значений, поэтому у нас дата и будет э, текстом, который нужно найти. Так. И мы сюда указываем тогда: парамс. Нет, это, наверное, options. Все-таки. Парамс внутри options. Так что это options, скорее всего дальше заголовки нас в принципе это никак не интересует и получается then response так давайте мы это будем здесь писать then response мы тогда его возвращаем если произошла ошибка там как он делал через запятую да response давайте вот так вот сделаем. Так, если произошла ошибка, мы ничего не возвращаем. Ну, или можем вернуть, например. В принципе, ничего не будем возвращать или будем. Нет, давайте мы будем делать консоль.log.response, Вот так вот. Посмотрим. Я просто не помню, как я это делал. Я вроде просто возвращаю обычно э, return, да, там промисами подлавливаю в другом месте. Так, и получается у нас написан экшен для вьюкса, который будет обращаться сейчас к... Oops. Вот так вот. И что это за респонс приехал к нам? Зачем он нам тут нужен? Так. И мы будем возвращать тому, кто вызвал ответ положительный, если он отрицательный, мы будем возвращать в консоль ошибку. Ну и что там придет. И смотреть, что произошло. И... Тут вот в чем дело. Тут надо решить, нам нужно ли хранить результат вот этого поиска в сторидже или нет. Будет у нас этот сторидж просто по необходимости, либо, в принципе, не знаю даже как это... В принципе, можно сделать сторидж для того, чтобы снять нагрузку с сайта. Например, но это поможет только на конкретной странице определенной, да, и если у вас данные не меняются там каждую секунду, это будет, наверное, хорошо, потому что, например, если вводят какой-нибудь условный Drupal, да, пока не вводят, там у нас пойдут запросы на D, dr, Drup, Drup drupa, да, и вот эти вот результаты, они все равно так или иначе вернутся, мы их можем записать в Storage, и потом, в дальнейшем, если он... Удаляет какие-то... Мы можем уже не делать запрос, да, а давать его уже источник, да, как-то так. Так, как бы нам это лучше сделать? Сложно-сложно. Так, отсюда вырезать... Так, ладно, давайте мы с этим чуть попозже решим. Давайте мы сначала сразу сделаем наш view-компонент, чтобы уже что-то начать тестить, и мы в таком случае уже будем видеть, что нам нужно, что нам не нужно, и как это лучше сделать, потому что, я говорю, я не очень сходу могу на JS все нормально сделать. Придется, наверное, повозиться. Так, ну, вариантов, как объявлять view, я уже говорил несколько. Либо мы пишем прямо здесь, new view, там И что нам надо, сколько угодно их раз, ну, что, чтобы не делить для каждого компонента свой вот этот рендер. Мы делаем тут, если вы там на классы опираетесь, можно тогда здесь получать какие-то, ну, вот эти элементы по классам, по, по циклу проходиться на каждый view элемент навешивать. В нашем случае, я думаю, нам это нет необходимости. Мы, наверное, по единичнику подключимся. Поэтому... Давайте мы его так и объявим, элемент, ну, front page, фу ты, front page, какой-то google search хотел написать, front page, global, да, global, google, global search, ну, вот так вот его назовем сейчас, давайте сразу же дадим в нашем темплейте это где-нибудь, так, ну, пока пусть здесь будет рядышком, пока то не удалим. Так и все, и больше ничего не делаем. Frontpage global search и дальше нам надо какой-то компонент довернуть. Теперь дело за компонентом идет. Давайте мы, ну сейчас мы этим займемся. Давайте сразу подключим store наш, то есть его тоже перейдем просто как параметр, он сам разберется. ViewWeight давайте тоже подключим. Ему надо его записываем в weight, делаем new instance viewweight, и там use views, views, views, да, views, views. есть, чтобы он тоже использовал вьюксовские стороджи для своих ну, состояний. И все, в принципе, мы тут еще можем компоненты подключать что угодно. Нам осталось сделать только рендер, что будет рендериться. Рендерить мы будем, конечно же, компонент. Соответственно, мы создаем папку компонент. И, ну, я не думаю, что сейчас пока нам есть смысл тут еще на подпапки делить, поэтому давайте мы просто сделаем обычную одну папку, и нам, думаю, ой, папку один файл, и все. Назовем его тогда frontpage -glo -global -search view обязательно, .view. В PHP шторме можно написать vbase. он вам каркас сделает. И, собственно, у нас получился view-компонент, который мы можем либо вызывать там напрямую, либо здесь как-то это использовать. Тут по-разному. Так, давайте попробуем. Рендер. Там, по-моему, так. Return. И мы можем что-то отрендерить. Так, нет, этот рендер нам, скорее всего, не поможет. Или поможет? Ну, нам, наверное, придется подключить, конечно же, наш компонент. Вот этот им. Давайте тут сделаем отдельно для них. Components. импорт, mm, А как мы его назвали? во фронт page global search from... Так. Почему он не подсказывает? Components. Front page. Странно. Global search. view. Mm. Не понял, почему он не подсказывает. Он. В чем я ошибся? Где это я пишу? Нормально. Так. компонент, Так, components. Опс. Все верно. Все верно. Не знаю. Ладно. По идее, нам надо вызвать здесь вот эту функцию, как раз h, и в него передать наш компонент frontpage global search. Он его отрендерит. Но. Не может определить front-page global search view from main.js. Это почему он не может? Э -э, то есть... Так, ну-ка, ну-ка, я не понял. То есть, store папку он видит, а component он не видит. Ой, потому что, да, я дурак, и папку создал в самом store. По ошибке. Понятно. Все, вот он его увидел и теперь он должен его отрендерить. Так, все. И в принципе он уже должен подрубаться. Ну, давайте тут просто напишем тест. Если он заработает, он нам выведет слово тест на месте этого идишника и посмотрим, что там будет. Так, мы тут должны видеть ничего не происходит, значит ничего не рендерится. Вот наш идишник в консоли есть ошибка. Какой-то процесс из not defined. Ой, в смысле? Не понял. Это что ему в ралапе? Что-то не хватает, что ли? Зачем ему environment? Не он не нужен? Я здесь им не собираюсь пользоваться. Так, что ему не нравится? Во-первых, ну тут все нормально. Можно в принципе в кавычки поставить и нормально. Мы ему возвращаем наш FrontPledge, ну, основным элементом станет он. Он должен, по идее, заменить на тест. Дальше мы тут сейчас опишем. Um, что значит процесс is not defined и ссылается на environment переменную production? Что за бред? Вот, опять не туда нажал. Так, ладно, сейчас разберусь. Так, в общем, я разобрался. Потребовалось установить еще одну зависимость, rollup плагин node globals, и подключить ее здесь. Это все в rollup и в package.json, ну, там через yarn добавил его. Проблема в том, что без этого модуля он не видит глобальные переменные. Но там есть node-env, node ну, environment-переменные, он ее считывает, и без этого он плагина ее не видит, соответственно, и все и сыпется. Я вот обновил, он сразу выдал нам ошибку, это нормально. И он пишет, так, это я тестил, упс, надо убрать, что он там в процессе видит. Так, и у нас он заработал уже компонент, и ругается только view.wait на то, что Vuex не инициализирован. Почему он не инициализирован? У нас подключается store, store добавляется во view, и тут производится инициализация Vuex. Кстати, насчет модулей мы-то забыли. Давайте тут еще подпишем modules И у нас, соответственно, есть API и search. Нам надо их импортировать. Import API from mod <coughs> modules API. И import search from modules search. И мы их просто здесь указываем. API search. И вот они добавятся в Vuex. Только вот почему он пишет, что Vuex не инициализирован? Давайте посмотрим, что там действительно. Нет, Vuex инициализирован. Вот он видит наш API search, только что добавлен. Вот, например, кстати, вот значение по умолчанию. Я вам говорил. Например, здесь ну тест это для API, да? Если мы сейчас обновим, у нас тут уже будет значение по умолчанию. Вот test value. Почему он ругается, что Vuex не инициализирован? Это как-то странно, потому что Vuex инициализирован, реально работает. Может, он инициализируется позже, типа после того, как отрабатывает непосредственно этот код для инициализации VueVeight. Как-то странно это выглядит. Но вообще, в принципе, мы импортируем Store даже раньше, чем мы регистрируем VueVeight. А в нем уже регистрируется ViewX, Что-то как-то очень странно. Давайте пока мы вот это закомментируем, чтобы он не ругался, и разберемся с важными вещами, а потом уже будем разбираться, что там э, Vue, Vue, это истерит. Так, ну, видно, все, уже компонент отработал. Упс. Топ, промазал. Э, наш элемент заменился, ну, ID-шник заменился на уже VueUX элемент. Соответственно, ID-шник там вырезался, он заменяется на то, что мы напишем в компоненте. Там компоненты компонентов. И вот мы видим, он уже появился на странице компонентов. У него ничего на данный момент нету, поэтому мы сейчас будем этим и заниматься. Мы напишем опишем этот компонент, как он должен работать. Так, ну давайте компоненты наши где-то. И все, мы здесь будем описывать, что нам нужно. Ну, во-первых, давайте мы заменим div на... Например, дадим ему какой-нибудь класс... Front page global search, так и назовем, типа по BM-блоку будем делать. Front page global search. Здесь мы можем указать, что это. Мы стили можем прямо здесь писать, мы так и будем. Scss, и здесь сразу создадим такой корневой селектор. Я стили для компонентов пишу в компонентах, потому что. По-моему, это проще поддерживать, если компонент стал не нужен, он просто удаляется, и весь мусор за ним удаляется с ним же. А не надо потом ходить по теме и подчищать. Особенно, если потом вы решите тему поменять, вам придется еще и все компоненты оформлять, хотя они, в принципе, уже оформлены будут. И, то есть, я вот так делаю, оформляю прямо здесь. И этот, как его, roll сам все скомпилирует как надо, то есть, нас это не волнует, все будет работать. То есть, если мы сейчас напишем color red, Перейдем на страницу, он будет уже красный. То есть все очень просто. Да, тут переменные системы недоступны, но они тут в принципе и не нужны. Так, и что нам нужно? Нам нужно... Давайте мы просто скопипастим все отсюда. Нам оно и надо. Так, редактировать как и HTML и все. Вот у нас будет такое содержание у них. Только мы заменим блок на наши. Front page, бла-бла-бла. То есть все, поиск материала по материалам сайта. И все. То есть они сейчас будут не оформлены. Вот появился поиск. Сейчас мы сделаем из него оформление какое-нибудь. Давайте сразу же тут дисплей display, display. Так, flex. Дальше. Что там мы еще задали? Мы box shadow. Давайте просто скопируем box shadow. Фу, зачем он мне так сделал Так. Box Shadow. Дальше на input что у нас? На input у нас какие-то дополнительные стили. Во, давайте и их сделаем. нам бы проще найти, наверное. В... М -м -м. Ладно. Там в блок не очень удобно для копипаста полного input. Тогда проще так по копипасти Так. Паддинг радиус. У бутона там все нормально, только, только, только, вот, стили. Нам перемены не нужны, как я сказал, мы они тут и недоступны будут, поэтому нам проще в таком виде копипастить и не париться вообще. И у нас получится, по сути, то же самое, Какая-то только... Такая... А, понятно, это фокус. Все. У нас получилась абсолютно идентичная ерунда. И мы теперь удаляем ее из фронт-пейджа нашего, чтобы она нас не путала больше и не мешалась. Так, вот этот search мы удаляем. Нам бы еще почистить за ним стили. Так, компоненты. По-моему, фронт-пейдж. И вот они, search. Убираем. Надо скомпилировать, не забыть, чтобы они вычистились. Так, все, там пусть компилится. И мы теперь работаем непосредственно с view-компонентом. Вот у нас есть, у него, вот он нам заменяет на этот элемент, да, у него все свои стили при нем. Тут есть у нас input, у нас есть button, и он есть во вкладке view. Но у нас в нем ничего пока что нету. Давайте, упс, давайте все закрою, чтобы опять не путаться, и опять перейдем в компонент. Нам тут потребуется дата. Дата это увью-хранилище. Я уже говорил, что лучше по таким моментам читайте эту документацию, она точнее, чем я скажу вам. Я по-своему это понимаю, то есть, вы там, может, по-своему, поэтому лучше опираться в этом случае на документацию. Потому что, как я и говорю, я в джесси не очень сильно силен. Поэтому тут мне доверять не стоит. Далее, так вот, и тут мы объявляем значение. Ну, например, ну, текст, например, напишем, да, значение по умолчанию будет строка, и сделаем, чтобы вот этот input, он с этой переменной синхронизировался, да, реактивной. Что-то я уже вообще давно с юни работал и подзабыл. Так, в uh, модуль, по-моему, ой, ой, без этого же, блин, точно, просто в модуль. Что-то меня уже клинит. Так, и перем... ну, ссылаемся на переменную текст. Все, теперь то, что мы здесь ведем, или программно поменяем этой перемены, они будут синхронизироваться, и пользователь это, соответственно видит. А и видит, конечно же, view, что происходит. То есть, если мы, например, сейчас зайдем сюда, мы видим, что появился переменный текст. Если мы начинаем вводить, он, она автоматически обновляется на то, что. Ну и вводится. Да? А, ну и наша задача сейчас при вводе смотреть на изменения и то, что тут введено, отправлять на API, получать результат и выдавать этот результат здесь. Все очень просто на самом деле, поэтому давайте и сделаем это. При поисках обычно делают такую штуку, что данные обновляются не моментально, то есть у нас, видите, они моментально обновляются и, соответственно, на каждое нажатие будет происходить у нас запрос, это очень ненормально, это по сути как DDoS-атака будет работать легальное от нас то есть нам такое не надо для этого есть дебаунсеры и мы вроде бы подключили low dash .js, и в нем да есть свой дебаунсер мы можем его как раз здесь импортировать потому что он нам здесь нужен и тогда он скомпилируется в готовый ну в готовый js наш и будет отдельным ну, отдельным там каким-то компонентом функции модулем, да как там js компилит и не будут тащить весь лоудаш за собой, что опять же удобно. И ну, нам надо назвать его какой-нибудь debounce, Например, from low dash debounce. То есть они называются там модули. они, Он модульно сделан. И каждый модуль называется как и функция на low dash. Давайте вот зайдем low dash js. И вот посмотрим, как debounce... Um, не понял. Так, ладно, видимо, Роскомнадзор заблокировал low-dash.js. Опять в какую-то войну вступил там, видимо. Так, и что у нас получается? Функцию ожидает ну и количество что там, секунд, миллисекунд для задержки. Ну, давайте мы это используем. Соответственно, нам модуль больше не нужен, который двусторонне синхронизирует, да. Во-первых, потому что мы не будем, скорее всего, править и, и, ну, программно значение, а во-вторых, нам больше интересует... Не, ну, если потребуется, мы сделаем, но в нашем случае нам уже потребуется сделать input. То есть это событи... ну то есть это биндинг какой-то определенный, да, который вызывается на input. То есть каждый введенный ну, значение, то, что пользователь обводит, мы будем получать, ну, вот в, этот, в эту функцию, которую мы укажем. Для этого нам потребуются методы. И мы объявим метод. Метод мы назовем, например, input function. Так, и... Мы, наверное, что-то будем сюда получать. Давайте посмотрим, что он будет, будет что-то туда приходить. Я уж что-то не очень помню. Так, он текст input, и, in, конечно же, указываем здесь, он текст input. Все, то есть при вводе он будет вызывать вот эту функцию, он уже не будет трогать эту переменную, ну а мы будем видеть в консоли, что он нам передает при этом. Так, давайте посмотрим. Так, то есть он нам передает, получается, элемент, как я вижу. То есть, input. Ну, то есть, или, ну да, е. E. Соответственно, у нас что там есть? Таргет. Ну, мы можем получать значение таргет. То есть значение нам теперь придется получать самим из этого элемента. То есть он нам передает элемент в момент инпута вот этот. В текущем состоянии мы от него уже можем получать какие-то данные, как ну, в обычном Джессе. Ну вот, соответственно, наш То, что мы вводим, здесь и получается. Давайте <coughs> попробуем здесь сделать дебаунсер. Так, мы его заимпортировали как дебаунс. Соответственно, мы делаем дебаунс. Не знаю, давайте, я не знаю, что он нам передает, нам, в принципе, пофиг. Дебаунс uh, и посмотрим просто консоль, ну, ну да, консоль лог сделаем, опять же, значение. Просто, а, и надо указать миллисекундов, ну, пусть будет 300. Типа, раз в 300 секунд только будет реагировать на вот. Или так, что-то его не очень... Так, давайте мы сделаем консоль лог before debounce. Так, и что нам будет? Тут, тут, тут он работает, before debounce. А, сам debounce у нас не работает, что ли. Так, в общем, я разобрался. Надо было просто вместо функции сразу писать debounce, либо... Если бы мы делали функции, нам надо было записывать ее в переменную и возвращать. То есть, он возвращает функцию, которую надо было уже отдавать. То есть, вот такая вот особенность у него. Ой. Короче, капец, отступлю сегодня. Вообще, как в тумане весь так. И получается, вот мы сразу можем дебаунс вызывать. Перед в него получаем E, target. И вот раз в 300 миллисекунд будет вызываться, ну, получаться значение. Например, Drupal. Так, Drupal 8 все, если 300 миллисекунд ничего не вводилось, он нам возвращает результат. И получится таким образом мы сократим немного нагрузку на наш сервер, мы не будем на каждое нажатие делать э, запрос. Соответственно, мы это значение записываем сразу в this, текст и его значение. И, соответственно, вот эта переменная теперь будет обновляться вот только через 300 миллисекунд после того, как закончили вводить. Oops. Это еще что такое? Так, стоп. Нет, так не прокатит. Нужно дист. А это из-за того, что мы тут, наверное, array функцию используем. Я что-то так подумал. Относительно чего он тогда вызывается-то? То есть там действительно какой dis тут будет? То есть как-то не очень понятно. Да, давайте попробуем просто с функцией. Так, он не рорит. Да, вот, все, пошло. Ну, так, Drupal 8. И уже перестал работать. Только что работал и уже перестал. Так, Drew, ой, Drupal 8. Ой, что ж такое сегодня? Сегодня все не налажено. Сегодня жестко все. Так, Drupal 8, тест. И он почему-то перестает больше работать. То есть он что, один раз отрабатывает что ли? То есть это как вообще Drupal? А, понятно. Почему-то он в реал-тайме не обновляется, видимо из-за дебаунсера тест. Так, окей, ну ладно, все понятно. То есть тут используем обычную функцию не array, array тут видимо на array, oh, арру, арру функции они стрелочные функции, они сохраняют this, да, а какой this он там сохраняет, непонятно, потому что он же в debounce уходит. А debounce у нас находится при компиляции, э, ну, черт знает где, в каком там месте, да, и, то есть, непонятно, что там в итоге this, и да, да, тут логично тогда было function делать, чтобы this сохранился. Так, и что нам теперь надо, то есть, у нас, допустим, есть более для ввода, оно реагирует на ввод и если 300 миллисекунд ничего не вводилось, оно записывает это значение в текст. Теперь нам нужно по этому тексту производить поиски, а давайте результат какой-то, да? Для этого нам для, для для для этого все путаю сегодня, так? Для этого в уью есть change, по-моему, а watch, в котором можно следить за перемен для, за изменением переменного. они вызываются. Uh, то есть вот мы пишем watch, пишем название переменной, которая нас интересует, интересует текст. Далее, uh, ну добавим, давайте напишем function, и он передает, по-моему, сюда old val и ну давайте value напишем, и new value То есть то, что было и что стало. То есть вот, типа такой hook, как из Drupal, да, в момент изменения что-то он нам передает старое новое значение, мы можем что-то с этим сделать. Давайте посмотрим в консоли log, uh, ну, old value и new value. И будем смотреть, что происходит. Так. Вот Drupal 8, ой, 7. Ну вот, соответственно, там не, ну, не показывает пустота, потому что старое значение было пусто, новое значение Drupal 7. Старое, так, в каком порядке-то выводит? Ну, не суть. Drupal 9. Ну, тогда вот, получается. Он сначала выводит новое значение, потом старое, да, я, скорее всего, просто тупо местами да, попутал эти аргументы. Так, Drupal 8, ну, 78 получилось, Drupal 7, потом Drupal 9, и, ну, вот, со старого на нового, и нас это не, на старое не особо интересует, нас интересует новое значение. И получается, если новое значение uh, Length, так, где Length, длина больше, ну, допустим, трех символов, мы будем искать от трех. Тогда мы уже будем производить поиск. Иначе ничего. Так, и давайте мы это будем делать. Для этого нам потребуется наш как раз-таки storage. Вот API да, с экшеном global И мы его будем вызывать. Он нам будет возвращать уже promise. Так, это делается у нас при помощи э, storage и его метода dispatch. Так, Такой, this store dispatch, типа вызвать какой-то action, и пишем название action. Action называется ровно так же, как называется вот эта перемена, и как мы ее передали. Здесь, кстати, мы ее здесь не передали. Мы ее здесь обязательно возвращаем в экспорте, и он ее будет видеть, и мы можем ее диспатчить вот так. Do search global. Далее мы можем как раз вот таки передать здесь дату. И в нашем случае дата это, ну, newVal, это текст поиска. И теперь он будет вызывать наш action. Тут будет приходить значение newVal, да. Оно записывается в параметры, они передаются с get. Get, если отлично отработал, он нам вернет promise. Если нет, он ответ нам в консоль лог выдаст с ошибкой. И мы здесь его как promise ловим тоже. Then, result. И мы можем что-то уже сделать, посмотреть с этим. Давайте посмотрим. консоли Так, И попробуем сейчас поискать. Так, давайте. Drupal 8. Ну вот он нам ошибки какие-то сыпит. Так, store is not defined. Понятно. А если мы сделаем... Так, давайте функцию тогда вызовем подобным образом. Так, так, так. И посмотрим, что будет. Так, Drupal 8. Опять ошибка. Угу. This store is undefined. Давайте посмотрим тогда, что там вообще есть. Консоль uh, лог. This. Так. Drupal. Так, что там у нас есть? Ух. Хм. Кстати, действительно стора нету. И потому и ругался у нас viewwait. Кажись, для меня доперло. Почему он его не видит? Потому что store, наверное, должен называться с маленькой буквы, да, как это было здесь. То есть, где это я делал? Здесь, да. То есть, если мы называем их одинаково, как ключ он ожидает, тогда он будет работать. Скорее всего, здесь должно быть в нашем случае тогда вот так. Store. store. Или вот здесь поменять на маленькую. Давайте посмотрим. Drupal. Так, ну, походу, Store появился, да? Да, вот он появился. Отлично. И он уже ругается, что Unknown Action Type do Search Global. В общем, я разобрался, капец, какой-то сегодня день. Так, во-первых, надо тут использовать м -м, приставку на namespace типа модуля API, что максимально странно, я до этого нигде этого не писал. Я писал напрямую action, и у меня это работало. То есть во всех проектах, что я раньше делал, так у меня. Ну, с вьюксом, да? Ну, они все помнят с вьюксом сейчас. У меня работало просто по экшену. Я не знаю, может, из-за того, что я тут заново все ставил. Э, и вьюс какой-то новой версии у меня там старые версии. Я не знаю. Ну, Судя по версиям, он, видимо, тройка недавно вышла, и там сделали какие-то изменения. Ну, раньше я вызывал просто doSearch, а теперь надо указывать namespace. Э, то есть API to search global. То есть получается, у каждого namespace а теперь может быть одноименный, типа action и чтобы видимо не путаться они все добавлены... в общем я не знаю ну нагуглил и оказалось что надо добавлять теперь namespace то есть это меня конечно в тупик поставило потому что я так раньше не делал следующее я тут тоже заметил сразу багу когда мы тут вызываем view не надо писать тут с долларом У глобальной переменной они без доллара они только this объекте с долларом и я убрал импорт view потому что он тут совершенно не нужен без него работает, я проверял. И, соответственно, теперь, если мы будем искать, он нам будет уже возвращать результат. То есть, ой, Drupal 8. Вот он нам отдает ответ с нашего арест ресурса. То есть, вот Body, это уже текст наш, да? У нас есть тут вот наш ответ, текст, который мы вели. И айтемы, это, ну, которые, результаты поиска, да? Вот эти вот самые, с окловком и урлом. Так, и давайте мы... Это теперь будем использовать, то есть результат. Так, давайте мы для начала, наверное, уберем, чтобы он нам возвращал все, нам все оказалось, ну, не, на, не надо так, экшены, мы будем возвращать боди сразу же. Нам зачем вся вот эта помойка, типа хедры, статусы, зачем они нам нужны? Нам нужен результат поиска, то есть Drupal 8 body. И, ну, вот наш результат и получается. Теперь мы... Имея этот результат, мы можем его использовать как нам угодно. То есть и давайте мы его, например, сюда запишем. Search Results. И это будет у нас объектом просто обычным. И в него будем писать результат. То есть вот нам пришел результат. Давайте мы его прямо вот тут вот и напишем. This. Search Results. Вот так По идее, должно прокатить. Давайте посмотрим на view объект. Drupal 8. Так. Да, вот search results у нас появился items. Тут есть результаты. Дальше. Раз у нас теперь view weight пашет, давайте мы им воспользуемся. Для этого мы будем здесь писать, сразу в API. Перед тем, как мы начнем выполнять запрос, мы сделаем контекст там это viewx и мы можем из него вызвать аналогично dispatch ой dispatch как мы и здесь вызывали да то есть мы из storage вызываем dispatch какого-то но ну, и здесь мы вызываем экшен для viewwwade вот это интересно сейчас как он тогда в таком случае будет работать но ну, наверное все так же у него изначально было с name это все сделано у них. Но у них это в массивах объявлены эти экшены были. Я еще смотрел, думаю, как они так с Nayspace делали. В общем, как-то странно все это вышло. А сейчас, видимо, они сделали вот так вот. Ну, то есть на уровне Vuex это все разрешили. И, соответственно, ну, он как работает, так и работает. А вот у нас это не сработало. И мы можем написать метку, которую мы присваиваем на момент загрузки. да. То есть в нашем случае это, не знаю search, или назовем как-нибудь, я не знаю, global search loading. Ну, вот так вот. И нам нужно его вырубить, когда у нас закончилось. контекст получается, dispatch, wait, and. и опять же название, которое мы хотим остановить. Нам придется еще сделать здесь аналогично, чтобы он вырубался. И все. Теперь у нас просто будет возможность э, здесь определить, яв... происходит ли сейчас поиск или нет. Например, давайте просто ради интереса сделаем div в wait, по-моему. Э, по-моему, has И мы указываем о, строку если он, типа, как условие работает, есть, то, типа, search. Сейчас давайте сразу посмотрим view, wait Что-то я вообще все забыл уже. Так, view wait И у нас здесь получается... где тут есть примеры. Где-то они тут есть. Так вот, пошли они. А, вот, the if wait, нет. Вот, вот что нам нужно. Какой-то дичь написал сам. То есть, если wait ожидает у нас сейчас, ну, происходит загрузка, он нам будет выдавать, ну, появляться будет текст search где-то тут, а потом будет исчезать. Drupal 8 не появился, не сейчас, Почему? Потому что... Так, что-то с версиями вообще намудили, и я теперь что-то вообще не понимаю, что происходит. Так, global type у нас API. Так, давайте посмотрим, что у нас вообще есть. Во Vuex во у нас есть wait, ну, он хранит getter, есть waitAny, any wait is, они есть. И как нам теперь у wait вызывать, соответственно, прогресс? Что за бред вообще? Так, ну, так, это не то... Так, с Vuex тут есть у него примеры, по идее, странно вообще это все работает, сейчас как-то пипец, они... что-то я нарвался на какие-то версии новые опять, ну-ка, давайте попробуем тогда, как они предлагают, эм... а... нет, ну нам нужно именно в контексте это делать, это неправильно, а если я сделаю View, например, wait, start, но мне это не очень нравится, потому что это не совсем правильно в контексте вьюкса. Тут именно надо через эти делать. Через диспатчи, потому что будут проходить мутации. То есть это некорректно. Бла-бла-бла, что-то написал. Эм. Непонятно, даже сработал, не сработал он. Непонятно вообще, ерунда какая-то. Ладно, с ViewVate, я, если что, потом разберусь и напишу, плевать на него, какая-то ерунда реально происходит. И так видео какое-то получится странным очень. Мне оно вообще уже не нравится. Ну ладно, раз уж начали делать, доделаем. Да вот он ищет, составляет результаты, а теперь мы эти будем результаты выводить. Потому что все работает не так, как должно работать. И это вообще, капец, мне не нравится. Давайте, div класс Front page global search. Ну как, JS. Это им надо заниматься каждый день и следить за ним. Что, блин, каждый день все фреймворки меняются по 30 раз, и непонятно, что, как за ними следить за всеми. Блин, ну как они уже успели поменять? Диспатч я уже не знаю. Вроде недавно проект разворачивал, все работает. Уже на этом ничего не работает. Так, FrontPage Global Search, Results. Создадим результ и мы его сделаем только если есть результаты. Search Results, Length... Ну, вот так и оставим. Просто пока напишем. Если, типа, есть результат, у нас должен появиться текст результ. Так, Drupal 8. Ничего не происходит. Что опять не так? А, не понял. Я wait убрал. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут остались. Ладно, хрен с ними. Так. Все равно. Так, ошибок нету, Результаты есть. А, точно. Search Result. В принципе, нам не нужно, да, вот весь Search Result. Нам нужен только items. Нам не нужен там текст, поэтому давайте сразу писать непосредственно результаты. Получается, Drupal 8. Все мажу. Так, у нас... Пусто. Ну, конечно. Так. Появились результаты. А, вон, справа текст появился. Результат, Окей. Угу. Так. И нам надо... Давайте мы его сделаем... Так. Results. Global Search мы сделаем... Position Relative. Ой. Угу. И для результатов мы сделаем абсолют и сдвинем просто. Results. Position, ой, position absolute. И... А сколько у нас высота-то? 56,5. Как-то странно, да? Ну ладно. Топ. Пусть 56 пикселей будет. Ширина 100%. И пока нам хватит, да? Так. Drupal 8. Угу. Сделаем ему background white. Background color white и нам теперь надо пройтись по всем результатам будем просто в дивиде в for и получается у нас там для по моему сначала key value in search results мы выводим давайте посмотрим сначала key и value не попутал ли я их местами скорее всего Попутал. Так, Drupal 8. Mm -hmm. Да, попутал местами. Сначала идет value, потом key. Но key нам, значит, не нужен. Oops. А value нам нужен. Value у нас это JSON. И мы можем оттуда, например, взять label. А здесь что там? URL. Посмотрим сейчас, что будет. Drupal 8, вот он нам выдает результат. Ну, дальше все дело простое, да? Мы, получается, просто делаем а-хрев, только хрев мы, наверное, делаем динамическим, из value URL и значение value label. Так, и у нас будут уже ссылки. Drupal 8, вот, вот. И мы можем переходить уже на материалы. Далее. Ну, давайте попробуем еще что-нибудь. Лорим ипсум. Вот он ищет и заменяет их. Так. Угу. Нам теперь как-то бы еще подоформить результаты. Давайте сделаем frontpage search. Класс. Uh, Назовем результат. И нам хватит его для того, чтобы все оформить. Uh, давайте результат. Padding, ну не знаю, 16 пикселей сделаем. Border Bottom, 1 пиксель Solid. Какой-нибудь цвет серенький сделаем пока что так. Ой, Solid. Дальше. Нам бы ссылку, не знаю, надо не надо оформлять. Drupal 8. Так, border не появился. Border появился не там, где надо. Drupal 8. Так, ну, а, по высоте мы сделаем определенно меньше. Сделаем Last Child Border бота. Ой, Botom Anset. Угу. Посмотрим, что будет. Drupal 8. Так. Лорим ipsum. Угу. Наверное, добавим результатом рамку border 1 пиксель solid. Ну, тоже серый пока что сделаем. Надо сделать. Наверное, ну, у инпута не видно здесь, так что сделаем пока так. Сделаем отступ у него не 56, а какой-нибудь, допустим, 54. Сделаем input. Наверное, надо их завернуть, все-таки как-нибудь будет сейчас нам div class front page global search назовем ее form. Так, сделаем для формы position-relative z-index, ну, допустим, 10, а результатом z-index 20. Нет, z-index 5 мы им дадим, чтобы они как бы заезжали под поиск. Упс, так, это мы теперь перебрасываем вот сюда. Так, Drupal 8. Так, теперь мы потеряли результаты где-то. Так, результаты у нас. Где вообще? Ой, um, да, мы относительно него же делаем. Position relative. Тоже добавим сюда, и теперь будет нормально. Вот мы ищем, допустим, Drupal 8. Вот они появились. Um. Но в таком случае тень от input он нападает так, на результаты. Так, сейчас будем нам это пофиксить. Для этого мы, наверное, сделаем динамический класс и добавим класс с модификатором results. И аналогично здесь search results length Вроде в таком порядке они там задаются. Сначала класс, потом условия. И посмотрим Drupal 8. Так, есть результаты. Но результаты у нас... Кстати. Вот у нас есть... Если длина больше трех... Давайте больше двух, кстати, сделаем, чтобы при трех уже искал. Тогда он заменяет, если меньше, то есть, ну, допустим, удалили или еще что-то, мы тогда давайте чистить будем Search results, у нас будет 0. Ой, тут и 0. Ну, вернем ему пустой объект. И давайте попробуем Drupal 8, чтобы мы могли удалять Drupal 8. Вот он нашел, has results, удаляем, он убрал и убрал модификатор. Так, и получается у нас, заберем отсюда... Так, form has results, box shadow, none. И проверяем Drupal 8. Все, тень больше не налегает на наши результаты. Если мы удаляем, тень появляется. Все, удобно. Lowrim ipsum. Все работает. Все. То есть. Это работает. Теперь нам надо сделать, чтобы на поиск он, ну, уходил, да. Например, на странице мы сделали вроде search, да. Я не помню, вон что-то искал уже. Упс. Так, это да? Это я поправлю потом. Не обращайте внимания. Это после переезда моего там немного права сбойнули. Но это не важно. Это сейчас не важно. Так, и мы сделаем тогда. Новый метод. Он... button Клик. Ну, так назовем его, чтобы понятно было. Нам, в принципе, ничего не надо здесь. Ой. ой ой, ой Что-то все не так. И... Так, ну-ка, консоль... log Клик. Опс, не текстом сделал. Клик. И надо сделать на кнопку это событие клик, он бутон клик. Сейчас посмотрим, он должен нам в консоль выдавать сообщение. Все, выдает. Теперь мы, если есть, ну нам плевать, есть он или нету, мы просто будем редиректить на какой-то конкретный, ну, на наш URL поиска с этими аргументами. Нам для этого, наверное, потребуется создать URL, куда мы будем редиректить. Сейчас в JS есть удобный объект, new URL, по-моему, да, большими. Мы пишем, куда нам надо, на страницу search, больше нам тут ничего не потребуется. Дальше мы можем ему задавать URL search параметр, парамс, append, добавляем. Название у нас там, текст, и значение у нас будет this Text. Все, вот то есть мы создаем, грубо говоря, текст, и значение оттуда будет браться. То есть, чтобы не писать, тут не костылить. Там есть такой объект теперь удобный, и мы можем им пользоваться. И по идее нам должно, должно хватить window, location href. Ой, локойш, и url.href. href. Вот так вот, по идее, должно хватить для того, чтобы он редирект корректно. Так, давайте проверим Drupal 8, поиск, search is not valid URL. Так, это же почему он не валидный URL? Ну-ка, если ему добавить сюда вторым, откуда? Window Location Origin, может так ему лучше будет? Drupal 8, например, ввели мы. Undefine has no пропи. Опять что-то началось. Да вы что, на простых вещах. Так, валится, понятно. Понятно. Так. Сейчас не развалится. Не развалилось. Все, вот у нас редиректит сюда. Опять же, на ошибки не обращаем внимания. И ой, ой, ой, у нас тут происходит поиск под Drupal 8. Мы в следующий раз уже оформим эту страницу быстренько и начнем уже адаптив делать. Сегодня только вьюшкой это займемся, которая и так время выжжет. И я еще туплю вообще по-черному, так что лучше не буду сегодня ничего больше делать. Ну вот он работает. и Ipsum. Все он ищет. Ну вот фазелиус fazel какой-то есть. Fazeleus. То есть он находит in NAC, ищет drupal. То есть у нас поиск работает нормально. Mm. Так, у нас есть tag drupal, я не помню, по тегам вроде у нас что-то не ищет, да, у него что-то наклинило, ну, это тоже потом, если что, разберусь. У меня на этой неделе вообще не было времени, как его разбираться в этом всем. Ну, то есть он что-то ищет, да, там работает, есть и bulum. То есть поиск работает... Ой. Он нормально отрабатывает, все. Только нам, наверное, еще надо сделать, что на клик. А outside надо делать, ну, чтобы он скрывался, да? То есть зачем нам это надо? Ага. Так, для этого нам, наверное, потребуется написать директиву для вьюхи. Давайте попробуем. Хм. Дать ее прямо здесь пока напишем. Если что, потом перенесем. Директива. Как бы ее назвать, давайте клик... Клик... outside за пределами. И посмотрим, попробуем ее объявить. Я давно что-то их не писал, эти директивы. Там, по-моему, есть bind... Да, bind... Unbind. Bin, bin, bin, bin. Function. Так, и unbind. Так, ага. Консоли... Log. Args. Пумент, сейчас посмотрим, что-то переходит. Так, клик outside. Так, он, наверное, ее так не зарегает, да? Так, или ошибка какая-то есть. Упс Что он ему не нравится? Ему не нравится this текст. А, ну это мы исправили, да. Ну-ка, если попробовать сразу накинуть, может, его вызвать надо в Ой, клик. Так, он его видит. Например, он. ClickOutside. outside. Мы добавим соответствующий соответствующий метод. Он click outside function. Ну и просто консоли лог пока clicked outside. То есть за пределами всего элемента. То есть неважно. То есть на input нормально, на они нормально, на результатах нормально. Но если за пределами всего этого элемента, тогда он будет триггерить. А мы потом будем просто чистить результаты в таком случае и все. Так. О, uh, вот oh, сработал. Аргументы приходят. Элемент, видимо. Uh -huh, uh -huh. Сейчас посмотрим. View directives. <coughs> Пользовательские директивы у нас туда приходят. Так, неинтересно. Не так. Hmm. Не понял. Так вот, бинт вызывается однократно. Unbind вызывается однократно. А во, в следующем разделе мы рассмотрим аргументы передаваемые в эти хуки. Тут придется элемент, биндинг и в ноды. Давайте сразу напишем их. Ну, элемент, что там еще, биндинг и в ноды. Ну, old node нам не интересует. Виртуальный элемент созданный экземпляром view. Наверное, потребуется биндинг объект, содержащий следующее свойство название директивы. Бла-бла-бла, ну, не знаю, может потребуется, например, для... А, это то, что туда передается, то есть, в принципе, это типа как хука, да, мы получаем, что мы, получается, передали здесь, вот эту штуку, и мы можем ее вызвать сами. То есть, видимо, он сам... А, да, ну, вот мы, получается, регистрируем директиву, Тут что-то можно писать, мы ее там получаем здесь и что-то с этим делаем. Ну, у нас будет, соответственно, это callback, мы будем его вызывать. Давайте попробуем. Ага ну, в принципе, понятно, да? То есть, получается, нам здесь проще всего сделать... Нам нужно добавить event listener, соответственно, нам лучше какую-то переменную this event в директиве создать чтобы ее потом анбиндить можно было и попробуем тогда function event то есть это мы директ так мы просто сразу зарегистрируем документ body add event listener и мы добавим ему на клик вот нашей this event да и мы здесь же его сразу же за документ body remove event removeEventListener, чтобы мы его снимали, так как у нас будет он храниться в локальной перемене директивы, да, и мы можем к нему сослаться так, и здесь вот он будет вызываться при клике, да, давайте посмотрим, и он будет консоль, лог, ну как обычный клик получается в джесси он будет нам вызывать что-либо, упс, ошибка, клик outside hook, type error, this is undefined, Опять. Так. Но тут у меня функции везде не arrow функции. Здесь вряд ли это на что-то влияет. И тоже не arrow. Угу. Посмотрим, почему лист. Так, в директиве... Так, ладно, давайте посмотрим, что такое this, консоли, консоли, лог, this. Undefined, действительно, undefined. Почему? Uh -huh. Так, элемент это элемент, биндинг, ну-ка, в... Ну, в ноды это немного, наверное, не то. Uh -huh. Или можно здесь хранить, в принципе, хрен его знает, как это правильно сделать. Тогда здесь в нот должен приходить, а здесь, ну-ка, если ему задать, они при... должны, по идее, сюда приходить. Угу. консоли А как мы сейчас вызовем он бинта у него? Мы же никак не дестроим этот элемент. Ладно. Тогда. Ну-ка, что в биндинг находится? Может в биндинге это хранить? Ну-ка. Он нам ничего за это не сделает? Так, почему все еще виз? Ой. Так, он скомпилился. А, ну, так, нет, как это? А, понял. Это биндинг с event, что ли? Так. Не знаю, насколько это корректно в биндинге. Хранить и вообще надежно ли? Но, походу, ошибка ушла. И это работает. Ну, ладно. Похраним в биндинге тогда. Какая разница? Так, и... вот, Ну, соответственно, наш event срабатывает. Нам теперь надо... Определить. То есть, допустим, мы жмем сюда. Это мы получаем. Uh -huh -huh. Текущий элемент, да, куда мы кликнули. И у нас есть элемент, на который навесили это, эту директиву. Это у нас frontpage Global Search. Ну-ка. Так. А вот я кликнул на front page Welcome, получается. А вот Global Search в элементе. И нам надо сравнивать, если он не в нем или не он же сам по себе тогда мы соответственно в, ну вызываем ну что то будем делать так получается если элемент равен event target, event target то есть он равняется текущему элементу то есть он он же самый есть то есть ой ну не равняется получается не равняется текущему элементу или получается текущий элемент contains, это вроде есть уже в JS, не содержит текущего в event, ну, в то, куда мы кликнулись, не содержит элемента, на который мы кликнули, так, или не содержит, тогда мы console.log пишем clicked outside для проверки сначала, а в else мы тогда напишем console.log Clicked inside. Так, ну и пробуем. Outside, outside, outside. Inside, inside должен был быть. Но он пишет outside. Все равно. Uh -huh -huh. Так, этот элемент определенно находится в нужном нам. Может ошибка ли? Так. Так, интересно, что вот это тогда выдает? лог? что это, что элемент и что event target. Сейчас разберемся, что это такое. Так, возвращает true. Ну, пишет outside. Так, um, тогда нам нужен false. Так, если элемент не равняется текущему, или элемент содержит текущий... Почему? А... а, понял, я его обратил. То есть, ё-моё. Хотя странно, все равно не пашет. А, м -м, стоп, что за бред происходит? Так, я вижу false. Так. Упс, зря нажал. False, false, false. True, false. То есть работает правильно. Если мы кликнули на элемент, который находится внутри него, он тут возвращает true. Ну да, все верно. Если он не в нем, тогда false превращается в true, и этот условие сработает, и будет кликать outside. Может ему вот, полегче сделать проверку. Мне кажется, фейлится вот эта ерунда. Так, сейчас мы ее проверим. Кликнули inside, то есть он содержит... Так, он true вернул. Да, элемент не равен текущему. Так, наверное, нам лучше переписать это, потому что сложно воспринимать как-то. Давайте, скорее всего, в этом и ошибка. Давайте мы это сделаем так, следующим образом. То есть, а, еще раз, наверное, да? Или нет? Нет, ну лучше так, наверное, сделать. Если элемент, допустим, вот мы кликнули на куда-то. Если элемент равняется текущему, он возвращает true. Или если элемент содержит текущий, он тоже возвращает true. И, то есть, он так вот, мы это заворачиваем, и тогда мы обращаем все вот это. То есть, нам или надо э, целиком вот это условие обращать, а не каждый отдельный из них, скорее всего. Так, ну-ка. Так, outside, outside. Inside, да, во, все, нормально. Капец, вообще. Туплю по-черному. Так, тогда, получается, у нас работает, и мы нажали outside. Угу, нам надо что-то сделать с этим. Что нам с этим делать? Так. Так, у нас есть binding expression. Это то, что нам нужно вызвать. Да? Допустим, the, oh, binding expression. Давайте просто посмотрим, что это. Он нам, по идее, должен вернуть функцию, которую мы... Ну, метод, который мы описали в нашем компоненте. Так. Так, да, вот он кликал сайт, но он нам возвращает ее название просто, да? Ну, то есть то, что мы прямо написали здесь, он нам это и вернул. То есть он ее как строку нам интерпретировал. Виртуальный элемент, созданный, бла-бла-бла, для подробностей. Упс, так странно. Нам это не надо. Странно, а что за слоты тут? Почему меня на слот кидает? О. Так, ладно. Но нам вызывать надо конкретно из, ну, метод из вот этого элемента. То есть, если у кого-то он тоже он клик, а то есть, это не глобальная функция. Поэтому нам надо, наверное, посмотреть, что там есть в ноде. Потому что нам по-любому надо вызывать из view экземпляра. А, вот, сайт кликнули. В ноду у нас есть. Mm -hmm. Так вот, элемент, дата, нет, контекст. Во, вот это, походу ходу, view элемент, текущий, Is mounted. О, он, Клик сайт. вот он в контексте находится. То есть мы получили его название. Мы и можем его оттуда, оттуда дернуть. Получается в ноды Context binding expression. Вот так вот. Это получится у нас наш метод. Таким образом. Из текущего с компонента view. Да. И теперь нам нужно его просто тупо вызвать. Ну, Джесси вроде вызывается. Вот так вот. Uh, ну, мы можем Него давайте event передать тогда Текущий, да, и чтобы мало ли Можно было еще что-то сделать Клик it outside, так, это у нас уже Срабатывает он uh, Да, все То есть мы тут можем получить event И, и здесь его вызвать Так В inside все, все Outside Отлично Ага uh -huh. Ну все. Но ну, нам эвент не нужен конкретно. Мы будем делать просто... Эм... <соединяющие> так, onclick Outside. То есть, если жмут где-то за пределами нашего компонента, мы, получается, тогда сделаем следующее. Мы this текст Обнуляем и this search results тоже обнуляем. В принципе, текст можно оставить, но просто если они потом кликнут на input, там будет значение, он никак не среагирует. Сейчас посмотрим. Ну, то, что сработает, это точно. То есть, Drupal 8, кликаем где-то за пределами, он убирает. А, текст он оставил. А текст он оставил почему? Почему? А, потому что он у нас не модуль, не реактивный. Ну и ладно, тогда с ним. Это просто переменная. Так, Так, он текст input. Давайте мы просто сделаем тогда... Что там еще есть? Клик. Фокус. Е... О, на фокус он текст фокус сделаем. Ой- ⁇ в это это катри... так ну, Ладно. Он текст фокус. текст фокус. Функшн. Ну, просто попробуем посмотреть, что там придет. Консоли А, ну, event же придет. Фокус-то event. Так, и смотрим. Drupal 8. Вот, да, ну, на фокус он, получается, срабатывает, а если мы к нему придем каким-нибудь табом, тоже срабатывает. Это хорошо, что табом срабатывает, нам это и нужно. Так, вот он сработал на фокус, и нам надо тогда, получается, получить его значение, event target value. А, так, получается, drupal. 8. Так, так. Drupal 8. Угу. Так, и нам надо, если мы очищаем search result. А нам зачем тогда по такой же логике нам придется делать еще один запрос на поиск? Мы просто можем result hidden сделать. По умолчанию мы сделаем ему false. Здесь Results Hidden мы сделаем true. Здесь, если результаты длина и Results Hidden не true, то есть не спрятаны, тогда он будет показываться, и все. И если мы при фокусе получаем фокус, мы делаем просто тогда this Results Hidden false вот такая система будет у нас и не знаю сейчас должно сработать наверное Drupal 8 нашло закрыли о все работает он возвращает нам результаты не делая параллельно новый запрос отлично лори ипсум ну отлично работает и мы можем нажать и уйти на поиск сюда ну все в принципе мы сделали этот поиск он работает с оформлением конечно может быть и не супер но он работает нормально можно ему, он, кстати, углы скруглить. Results, border, радиус. 0, 0, 4 пикселя, 4 пикселя. Drupal 8. Ну, все, он выглядит нормально. Кстати, вот ему как раз тень можно добавить на этот момент. Мы ее убираем с input а добавим сюда. Drupal 8. Ну вот, отлично, у нас есть поиск Давайте, кстати, еще сделаем hover. Over, там background, color, -ц -ц -ц. тоже сделаем. Но ну, это слишком будет дико. Сейчас подгоним Drupal 8. О, можно наш этот фирменный цвет взять. О, блин, у меня тут color picker сейчас нету. М -м. Так, мы сделаем ему background color нашим основным цветом, от а цвет текста белым. Так, смотрим, Drupal 8. Опс, Текст, текст цвета-то цвет нужно на это делать, на ссылку Hover. Из с я потом, может быть, разберусь. Нам это не особо важно. Все работает. Так. М -м -м -м -м. По всей видимости, нам надо z индекс поднимать еще серьезней. Допустим, у формы 50... У результатов пусть будет 40. Походу у нас элемент следующий перекрывает. Как-то Drupal 8. М -м. Походу... Так, это z-индекс 10 всего лишь. А Но у нашего элемента z-индекс определенно выше. Хм. вот мы уже перекрыли наш поиск он все равно так тогда у нас frontpage там что welcome да надо сделать больше чем у него так frontpage welcome у автора ну давайте его перекроем в front page где у нас фронт page welcome мы ему сделаем зат индекс ну пусть 10 будет не знаю хватит нет посмотрим Drupal 8. А, тогда автору. Так, автор Z-индекс 5, по идее. на уровне этих элементов перекроем и нормально должен. Хотя странах. Так, да, все нормально. Все, вот у нас работает. Поиск. Можно его править как угодно там, не знаю. Я уже не знаю, что просто искать. Тут какие-то названия странные. Весь тип. Неважно, причем, кстати, как вводить Drupal он работает отрабатывает сколько там Drupal 8 ну, вот 53 миллисекунды он отрабатывает этот запрос в принципе неплохо плюс 300 миллисекунд задержка после окончания воды чтобы убедиться что пользователь закончил вот свой и ну нормально нула вот 52 миллисекунды. В принципе, если там еще оптимизировать, мне потом подсказали, можно агрегировать поля в Search API. Действительно, чтобы эти, чтобы заголовок-то у термина и у ноды был общий, один в одном поле, Я что-то забыл об этом. И можно не подгружать сущности, наверное, еще быстрее будет. Я попробую, наверное, на неделе, если будет возможность. Если что, поправлю. А по поводу view... Этого вейта пока что пофиг, раз он как-то странно работает. Вообще, я говорю, странно все это работает сегодня. Мне это не нравится. И у нас получается все пустое осталось. Search у нас никак не работает. Да, у нас API задействован только. Do search global, То есть нам search модуль не нужен абсолютно. То есть он бесполезный. У нас есть API, который обращается к API нашего сайта, типа нарест в нем есть Action to Search Global. Ну, Getter и мутации мы не попробовали. Ну, я, наверное, лучше просто потом отдельное видео сделаю про все это вместе, то есть какой нибудь конкретно вообще отдельное от блога. Просто кейс, где нужны и мутации, и getter и action одновременно, да, и как это все будет работать. Потому что здесь это. Ну, тут негде развернуться. Мы, нам, нам достаточно просто одних экшенов. В принципе, я думаю, суть-то понятно, но на практике, думаю, будет немножко, если нет опыта, понять, как эти с мутациями и с геттерами связано, потому что мы ничего не храним. А в целом, мы сделали базовый модуль, который можно использовать вообще везде для вьюшек. И я отдельно, наверное, потом в видео все это более детально расскажу, потому что, тем более, в этом видео получилась полная каша. Мне ну не нравится. Ну, ладно, я уже переснимать его точно не буду. И в следующий раз мы с вами, наверное, кстати, мы забыли добавить, он enter, да? Он um, там, как там, кей... пресс, по-моему, enter, он... Мы вызовем просто, он будет клик, аналогично, мы будем вызывать наш метод, если нажали Enter. Ну, просто Drupal 8, Enter, он переадресовывает на поиск. Да, во, что-то забыли об этом. Мы, наверное, оформим вот этот поиск, там, но ну, результат очень простенький, типа, как гуглик с заголовок, ссылка и, может быть, какой-нибудь там анонс. И все, и мы перейдем уже с вами на верстку адаптива. И мы ее закончим, и получается у нас все будет готово по этому сайту. А потом, может быть, я передохну и как-нибудь через пару может видео сделаю что-нибудь по если интересно что-то придумаю. Потому что тут просто реально делать нечего на вьюшке. Ну вот поиск, ну, ну все, вот, вот он работает, и для него просто мало чего надо. Нам просто нужно обращаться и показывать результат. Нам не надо это где-то хранить для других компонентов. нам. Не надо никакие мутации проводить из-за этого, потому что мы не храним И, в общем-то, как-то так Ну, в целом, каркас мне нравится, потому что он очень гибкий И его можно расширять безболезненно И тут все по полочкам разложено, где надо Давайте проверим счет, что работает И Я задеплую Drupal 8 Отлично работает Давайте тогда Ничего не правили в админке. Git add all Git commit m Какой-то мышью был по поиску 57 Implements Номер 57 Так, ну, git push А какой же у нас сейчас Tag Так, 1.14 Так, git Tag 8x1.15 Значит Git push 8x1.15 Опс Origin. Все. Так, давайте проверим, как он теперь сработает на нашем блоге. не Тьфу, какой Drupal? Я вообще реально сегодня что-то какой-то потерянный. У меня... Вс... Как будто я сплю сейчас на ходу. Так, Drupal 8. Все, ищет. Л... Лорим Ипсум. Ищет. Hello World, ищет, Hello War. ищет, W, ищет, Hello, ищет, Hell, тоже ищет. Он что, все ищет, что ли? Подозрительно как-то хорошо, и даже ошибок нету, ладно. ну ладно, ну-ка, Hell, Hello World, ну, отлично, я не против. Drupal, там, не знаю, больше не знаю, что искать, потому что у нас там видеолорим ипсум, собственно, Искать-то и нечего. Вон, set, placer, rat какой-то. Ну, вот просто set. Ну, вот, нескольких placer, rat. Ну, в общем, работает, ищет, отдает нам результаты, мы можем переходить на страницы и, собственно, их смотреть. Так что все, думаю, на этом сегодня я закончу. К сожалению, по крайней мере, начало было максимально тупым и скомканным, но... Как вышло, я реально сегодня какой-то потерянный, поэтому извиняюсь, если кому-то не понравилось видео, поэтому я, наверное, лучше потом отдельно как-то сделаю и более комплексно, потому что тут даже показать особо и нечего, как выяснилось, потому что ну, ничего и не нужно, очень просто это делается, так что ладно, всем пока.